Светлана, мой сын Максим ведет здоровый образ жизни, резко теряет зрение и на первом глазу проблема с зрительным нервом, прошел курс ТФ по вашей рекомендации, пожалуйста, почему это случилось, что делать дальше, спасибо за ответ, смотрите. Наши сосуды, они исключительно связаны с потоком и движением. Когда человек живет в комфорте, и когда человек себе ставит какие-либо задачи, он упирается в то, что не реализовывается. И очень часто вот эта нереализованность человека не хочет делать, не хочет изучать. Не понимает, зачем это нужно, не ставит задачи, не ради кого ему жить, ничего не хочет, его все надоело, нет потенциала, нет желания, заставляет или приводит человека к тому, что у него появляются проблемы с глазами. Что нужно сделать? Жениться. Жениться, родить ребенка, чтобы начала жизнь бить ключом. Доказательство моих слов. У меня в моей жизни был очень неблагополучный родственник. Он был почти слепым. Минус 6, там, минус 7. И очень большие проблемы со зрением. Его родители всю жизнь его лечили. И он такой был воровитый, наркоманистый и так далее. Ну и мама его, она постоянно говорила, что же мне с ним делать, что же мне с ним делать. Я говорю, послушай, повезет, если его найдет очень хорошая девушка, которая начнет с ним жить и у него улучшится зрение. И она говорит, да кому он нужен, но тем не менее, когда он приехал в деревню, начал там работать, нашел девушку, она родила двоих сыновей ему. И сейчас это человек другой. Я говорю, как у тебя со зрением? Он говорит, зрение мое не падает, оно улучшилось, я не могу понять почему. Я знаю почему. Потому что у него появился стимул ради чего или для чего ему жить. У него появилась радость для чего ему жить и что с